Холод скомкал и поразил до дрожи в теле Снаружи люди все одеты и лишь покинув календарь, февраль уступит Марту станет приятнее жить с каждым новым завтра А что неправда? это как удар по льду кувалды Лед треснет, весна рванет со старта И никому обратно не хочется к морозам А вместо снега с неба будут копать слезы Все расцветет даже в душах у прохожих В груди тепло проявится приятной дружью Кажется, можно как птица взлететь так просто Паря обеспечен и счастливо ближе к звездам, весенний воздух пробудит все от спячки долгой, ведь дольше находиться в спячке нету толка. Кто-то найдет судьбу и так вернется к жизни, весна подарит чувства и очистит мысли.